Приветствую вас, друзья. Меня зовут Николай Котин и в этом видео я вам расскажу маркетинг-план компании Argos. В компании Argos 4 маркетинга. Это предварительный, основной, премиум и VIP маркетинг Зарабатывать в компании мы будем на криптовалюте Ethereum. А в данной колонке здесь показана нумерация уровней. А здесь показана стоимость входа на эти уровни. Основной маркетинг начинается 0,05 эфириума. Предварительный 0,3, 0,2 и 0,1. Предварительный создан для того, чтобы каждый человек в будущем смог участвовать в данном проекте. Так как криптовалюта эфириум в скором времени будет стоить очень много. И чтобы данная табличка была всегда у вас перед глазами, прямо сейчас можете сделать скриншот. А сейчас мы с вами разберем основной маркетинг. Мы не будем разбирать предварительный, так как они очень похожи. В любом случае, чтобы попасть на основной, нужно активировать сначала три площадки предварительного. Но данные площадки очень дешевые и стоят меньше, чем первая площадка основного. Плюс маркетинги очень похожи и вы интуитивно поймете, как работают данные площадки. Ну а теперь переходим к к разбору основного маркетинга. Итак, сейчас мы с вами разберем основной маркетинг. Прежде всего, я хочу, чтобы вы запомнили данную цифру 72 часа. Поверьте, каждый человек, который будет участвовать в компании Argos, очень сильно полюбит эту цифру. И чуть позже вы узнаете почему. Итак, начнем. Давайте я объясню, что здесь нарисовано. А у нас есть первый, второй, третий и четвертый уровень. Можно называть это еще площадками. А три человека. Это говорит о том, что мы можем пригласить сюда только троих. А сюда мы можем пригласить девятерых. Здесь 27 и здесь 81. Здесь прописана стоимость входа на данные площадки. То есть 0.05 эфира, 0.15, 0.45 и 1.35 эфира. Соответственно, все четыре площадки... Это стоит 2 эфира. Ну а теперь давайте разберем, как устроен здесь маркетинг. Какие здесь преимущества перед другими компаниями. И почему данный маркетинг считается действительно самым лучшим. А, к примеру, Саша пригласил Лену. Лена, Мишу. Ну а Миша уже пригласил вас. Лена, Саша и Миша и вы все зашли на 4 площадки. То есть каждый из вас зашел на 2 эфира. Дальше вы приглашаете какого-то человека, и он встает вот сюда. Данный человек оплачивает тоже 4 площадки. В первые 72 часа. То есть после его регистрации на сайте будет отчет. Вот как раз этих 72 часов. И после того, как человек оплатит 4 площадки в течение 72 часов, к вам он попадает сюда, попадает сюда, попадает сюда и попадает сюда. То есть вы забираете себе два эфира с первого человека. То есть вы полностью возвращаете себе стоимость входа в данный проект. Приходит следующий человек и оплачивает в течение 72 часов 4 площадки. Вы забираете 100% себе. Со второго человека вы также забираете себе два эфира. Приходит третий человек и оплачивает в течение 72 часов 4 площадки. Вы забираете себе два эфира ни одной компании с трех человек вы не забираете себе 300 процентов таких не существует здесь же вы забираете со всех трех человек всю сумму полностью приходит четвертый человек мы помним что по маркетингу сюда может стать только три человека да и уже три стоит соответственно мы начинаем помогать нижестоящим. мы отдаем человека вниз Данный человек оплачивает тоже в течение 72 часов. Он встает нам сюда, сюда и сюда. И что мы здесь уже получаем? Мы зарабатываем один эфир 95. 1.95. То есть мы данного партнера отдали первому стоящему партнеру. И заработали практически 100%. Ну чуть-чуть поменьше. С четырех человек и теперь давайте посчитаем пятого до да, человека приходит к нам пятый человек как у нас происходит встает сюда сюда сюда и сюда и мы забираем себе опять практически сто процентов мы отдали партнера рядом стоящему, здесь более честные переливы. То есть мы не сюда партнеров выставляем троих, а делим все поровну. Этому человеку дали перелив и вот этому человеку дали перелив. Таким образом, это самые честные переливы и не получится так, что один кто-то у вас зарабатывает из партнеров, а другие будут долго ждать. Видим, мы с пятерых человек практически 500% заработали, да, за исключением вот данных двух людей. Но согласитесь, не будет такого, что прям каждый человек, который к вам придет, будет оплачивать сразу 4 площадки. Давайте разберем, как это будет выглядеть, если будут в хаотичном порядке отплачивать люди. Сейчас мы закрепим, можно сказать, данный маркетинг, и он вам будет еще лучше понятен. Помним, да, сюда троих, 9, 27, и здесь 81 человек мы всего можем поставить. Приходит нам первый человек, и он оплачивает 4 площадки. Да. Мы возвращаем полностью стоимость с первого человека. Все, мы первого пригласили в течение 72 часов. Я думаю, вы согласны. Одного человека в любом случае можно найти, который, с которым мы полностью заберем а, вход в данный проект. Приходит следующий человек. И он в течение 72 часов оплачивает только одну площадку. Он попадает к нам. И данные площадки он оплачивает уже после. То есть там через неделю, возможно, да. Что получается? За вторую площадку у нас получает Миша. За третью у нас Лена. И за четвертую Сашу. Помним, Саша пригласил Лену, Лена Мишу, а Миша уже вас. Что происходит дальше? Приходит нам третий человек. И он оплачивает сразу две площадки. А три площадки он оплачивает через... О, третью и четвертую через а, 72 часа. Соответственно, за первую и вторую площадку мы забираем себе. А вот за третью получает у нас Лена. И за четвертую Саша. Мы забрали за первую и вторую. Приходит еще к нам человек. И он в течение 72 часов... Оплачивает три площадки. Мы отдаем, помогаем ниже стоящему человеку. Сюда к нам попадает. Сюда попадает. А вот за четвертую уже получает Саша. Соответственно, если вы будете приглашать в течение 72 часов людей, то сюда выставляете троих. Здесь 9 под вас стоят. Здесь 27 и здесь 81 человек вам будет отдавать по одному и 35 эфиру. Если, опять же, я повторюсь, да, в течение 72 часов. Но также здесь, в этом маркетинге, когда у вас будет расти команда вниз, люди не все, естественно, оплачивают в течение 72 часов. И когда будут оплаты происходить позже, они, к примеру, у вас также находятся на четвертом уровне как вы перед Сашей, то есть 4 уровень, с четвертого уровня а, также будут вам приходить оплаты и вставать сюда люди. Вашу а, четвертую площадку вы будете получать а, 1.35 эфира. Также и в третью 3.0.45 уже снизу вы будете получать от а, других людей, которые строят команды. И снизу вы также будете получать 0.15, то есть мы разбирали Саша, Лена, Миша получают за вторую, за третью, четвертую. И точно так же у вас отсюда вы уже получаете за вторую площадку, за третью и за четвертую. Ну и давайте еще одного человека поставим. Он опять у нас зашел на четыре площадки. Он сюда мы отдали. Сюда он встал. Сюда он встал. И сюда он встал. И опять мы забрали себе... Практически 100%, кроме первой площадки, мы ее отдали. После того, как у нас здесь выстроится 9 человек, мы также будем отдавать по очереди вниз, помогая своим партнерам. И в принципе данный маркетинг, он уже обогнал всех своих конкурентов. И можно было спокойно работать именно на нем и хорошо зарабатывать. Но админы решили иначе. И на самом деле это только начало. И сейчас мы с вами разберем самое интересное. В компании есть квалификация, но это не такая квалификация, как в обычных MLM-компании. Это намного интереснее. И что она нам дает, вы сейчас прямо узнаете. Смотрите, я нарисовал три площадки. Первая, вторая и третья. Три человека, 9 и 27 максимум мы можем поставить по маркетингу. И помним, да, вход здесь 0.05, 0.15 и 0.45. Увеличивается в 3 раза. Четвертую площадку я не стал рисовать. Но я думаю, вам и так будет все понятно. Итак, к примеру, вы оплатили первую площадку. И у вас появился один партнер. Вы не пошли дальше. Вы стоите только на одной площадке. Потом к вам приходит еще один партнер. И оплачивает еще. Кстати, если эти партнеры оплачивают больше... То есть сразу оплатят вторую и третью площадку. За вторую и третью вы не получите деньги. Так как вы находитесь сами на одной площадке. Но продолжим дальше. То есть вы получили со второго человека 100%. Приходит у вас третий человек. Он встает сюда. И вы получили с него 100%. И все мы видим здесь вы можете привлечь только троих. И чтобы получать больше, вам нужно открыть площадку и получать с нее. В принципе, правильно. да? Мы открываем данную площадку, вторую. И сюда мы уже можем ставить 9 человек. И когда мы приглашаем уже следующего человека, и он заходит на две площадки, распределение идет следующее. Человек попадает сюда. Сюда. Приходит еще один человек. Он попадает сюда. Вы ничего не получаете, отдаете его партнеру, вы получаете только за вторую площадку. Дальше у нас приходит третий человек, и мы опять отдаем его ниже. Помогаем следующему партнеру, и он встает вот сюда. Дальше по логике, когда приходит четвертый человек, он должен встать сюда, да, и у нас мы заполняем дальше и помогаем. Но вот здесь как раз и включается квалификация. Что это значит? Когда вы встаете на вторую площадку, видим, да, вот красным, вы попадаете вот сюда. Ну, это условно, да, мы попадаем сюда. И теперь в первую площадку, вот в эту линию, мы можем поставить 9 человек. То есть у нас открывается линейный, линейка. А, получается линейный бизнес теперь у нас открывается. Это еще одно самое крутое. Дополнение к этому маркетингу. И с четвер... седьмого человека, когда придет у нас седьмой человек, он уже встает вот сюда. Здесь также он встает сюда. И мы получаем с четвертого человека уже за первую линию. Видим, да, мы можем уже девятерых. И получается троих отдаем вниз, а четвертого ставим к себе. Как это будет выглядеть? Если у нас уже еще 4 человека придут, к примеру, только на первую площадку, это будет выглядеть следующим образом. Отдаем вниз. Потом отдаем вот этому человеку вниз. Это второй, помню, да? Третий сюда. А четвертый вот сюда. Еще раз. Приходит еще 4 человека. Отдаем вниз. Потом отдаем вот сюда, отдаем вот сюда и забираем человека себе. Троих вниз, четвертого себе в линию. И так до тех пор, пока вы не закроете 9 человек. И чтобы увеличить еще нам данную линейку, нам нужно купить третий уровень. И тогда на первый уровень и на второй уровень мы можем уже ставить 27 человек. То есть, наша линейка еще увеличивается. После того, как мы прокупаем третий уровень, мы находимся здесь. И что у нас происходит теперь? Когда у нас приходит человек и оплачивает в первые 72 часа, куда же он встает? Во-первых, идет он дальше по маркетингу. Немного я нарисовал здесь неправильно. То есть, он идет вот сюда. Мы видим, вот это наш. Он в первой линии стоит. ну Чуть-чуть ниже получился. Здесь попадает тоже человек. И сюда встает. Дальше. Когда у нас... Я не буду здесь прорисовывать первый. Я думаю, вы уже поняли, как здесь устроено. Но когда у нас заполняется здесь 9 человек. То есть я нарисую вот эту линию. Она означает, что у нас уже заполнилось 9 человек. Что происходит дальше? Когда у нас открыт. Третий стол. Смотрите, у нас квалификация 2 человека, а не 3. И соответственно, когда у нас здесь уже 9 человек, мы вниз отдаем на второй площадке, да, на второй двоих отдаем, одного забираем себе. Дальше приходят еще 3, да, двоих отдаем партнеров, помогаем своим партнерам а, зарабатывать и забираем человека себе. Таким образом, при третьей двоих нам только нужно дать, третьего забрать, и уже во второй площадке мы можем привлекать 27 человек. Точнее, не привлекать, а поставить во вторую линию 27 человек. Когда мы заходим на четыре площадки, квалифика... квалификация у всех 81. На первую, вторую, третью площадку, ну, соответственно, и на четвертую, да, мы можем поставить по 81 человеку и уже видим когда у нас на третьей площадке появится 27 человек мы поставим подряд то у нас квалификация здесь идет также двоих отдаем вниз одного ставим себе после того как у нас 27 мы помним что третья площадка 27 человек После того, как поставили 27, двоих отдаем, одного себе. И так до 81. И так и в первый, и второй, и третий. И когда мы на четвертой площадке, мы видим, что на первую площадку мы также потом привлекаем людей через двоих. Двоих отдаем, одного в линию. Двоих отдаем, одного в линию. Видим три двойки. Сначала у нас были тройка, так как мы находимся на первом всего уровне. На втором у нас квалификация также тройка на первом уровне. А уже когда мы заходим на четвертый уровень, то у нас здесь становится двойка. Таким образом, что дает нам этот маркетинг? Дополнительный заработок, причем очень мощный дополнительный заработок. Но самое главное, что мне здесь понравилось, то что здесь... Партнеры начнут двигаться. Не будет такого, как во многих проектах. Люди заходят, отрабатывают первый, второй, третий, может быть и четвертый уровень. То есть четвертый основной уровень. И дальше люди не двигаются, потому что не видят смысла. Здесь же, чем больше вы покупаете уровней вниз, тем больше ваша открывается линейка первого уровня. Вы начинаете больше зарабатывать именно с первых уровней. Первого, второго Намного больше, чем если бы вы были только на трех. Если даже взять четыре да, уровня, то здесь мы, у нас уже квалификация. Мы отдаем двоих, а не троих. Соответственно, наш доход увеличивается. И потом а, не три, не девять, а 81 человек может стать в первую линию. Ну и это еще не предел. Самый вкусный маркетинг начинается с пятой площадки. Самое интересное, то, что сейчас я вам рассказал, это, конечно, уже говорит о том, что этот маркетинг выигрывает все смарт-контракты, которые сейчас существуют. Но самое интересное начинается с пятой площадки. И о пятой площадке я уже буду рассказывать вам в следующих видео. Там начинается премиум маркетинг и доход вырастает с первых площадок намного больше. Каждый ваш партнер, каждый участник проекта Argus будет стремиться к премиум аккаунту. Он не будет крутиться на маленьких площадках, так как здесь маленькие деньги. Зачем брать мало, если вы сможете зарабатывать намного больше? Будете двигаться и вы, будут двигаться и ваши партнеры. Есть стимул у всех продвигаться вниз. Точнее не вниз, а прокупать более дорогие уровни, чтобы зарабатывать еще больше, на первых уровнях. И так как о маркетинге, премиуме и вип я буду рассказывать в следующем видео, я хотел бы вам все-таки приоткрыть небольшую тайну. В первую линию дальше вы сможете поставить более тысячи человек. Просто представьте, только в первую линию. И заработать вы сможете только с первой линии, 576 эфиров. Только с первой линии вы сможете заработать данную сумму. Надеюсь, вы убедились, что это действительно лучший маркетинг и всех, которые сейчас присутствуют. Обязательно пересмотрите это видео, так как какие-то моменты вам, скорее всего, будут непонятны сначала. Но в дальнейшем вы полностью разберетесь в этом маркетинге и влюбитесь в него так же, как и я и моя команда. Чтобы не пропустить новое видео, обязательно подпишись на канал, поставь колокольчик и добавляйтесь в чат ВК. Ссылка будет ниже. Там будущие участники Аргаса и будущая ваша команда. Спасибо, друзья, всем за внимание. До встречи в следующем видео. Пока!